Зарабатывать этим способом можно с компьютера, с телефона, планшета, с любого устройства. Нужен только интернет, в принципе, который у вас уже есть, если вы смотрите это видео. Первый сервис – вот он. Это так называемый мониторинг нескольких десятков онлайн-обменников валют. Данный сервис анализирует в реальном времени курсы валют и другие параметры на различных онлайн-обменниках и предоставляет эту информацию по API. Если кто не знает, что такое API, API это когда один сайт или программа передает данные другому сайту или программе, чтобы тот с ними работал. Для передачи данных нужен ключ API. Поэтому здесь нам нужно будет получить ключ и использовать его на другом сервисе, на котором мы и будем зарабатывать. Для получения ключа нужно просто зайти на сайт и нажать «Получить ключ API». Нажимаем.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 Здесь нам нужно указать свое имя, логин и пароль. Указываем и нажимаем «Зарегистрироваться». Сразу после регистрации у нас просят указать ключ IPI. Указываем его и нажимаем «Подключить». А теперь ждем завершения синхронизации с IPI. Синхронизация завершена. Нажимаем «Продолжить» и начинается поиск предложения.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 Можем получить до 268% дохода, то есть до 670 рублей. Нажимаем «Выкупить». Открывается форма оплаты. Указывайте свое имя и email. Нажимаем «Перейти к оплате». Заполняем данные карты.